Я верю в прикосновение. Для меня это единственное, во что нельзя сомневаться. Ни слова, ни поступки, ни даже взгляды. Прикосновение. Ими можно выразить все: потребность, заботу, нежность, желание. Страсть. И я сейчас не о жарких объятиях, пальцах, запутанных волосах или крепко сжимающих шею в порыве похоти. Нет. Я говорю о таких тонких интимных касаниях, которые мы совершаем интуитивно, беспрерывно ищем друг друга, руками повсюду волосы кончиками пальцев, поправляя одежду, стирая губами соус, обнимая чьи-то колени, находя в этом покое, кладя голову на чье-то плечо, ощущая надежность, сжимая крепко чью-то ладонь, говоря всем своим существом «Я рядом». Здесь не может быть никаких сложностей, никакой наигранности, поводов и причин. Только всеобъемлющая потребность в одном конкретном человеке. Потребность, утолимая лишь этой вашей обоюдной тягой, вечным поиском друг друга, неуемной нежностью, теплом, вкусом губ и какой-то первородной близостью, наполняющей всю вашу жизнь невероятными откровениями, помещающимся в одно лишь прикосновение любимого человека. Любить, хотеть касаться, ты помнишь? Иди сюда.